Всем привет, дорогие друзья, с вами Бластер и сегодня я вам покажу, как сделать в блендере вот такую вот херобору. Um, то есть, um, сейчас, погодите. Uh, более это наглядно покажу. Вот так вот, допустим, делаем. И чтобы у вас вот так вот кубик раз разваливался, так скажем, вот на несколько таких вот частей. В принципе, можно было бы создать... Uh, какой-нибудь там кубик в кубике, чтобы вот так вот все сложно складывать, там размеры изменять. Ну нахуя вам это? Если у вас есть я. Просто, блядь, просто берете и удаляем всю нахуй. Короче, сейчас мы удалим все это нахуй, кроме... Сейчас я удалю это га-га. И удалю, в принципе, саму эту... Так, что ж, для начала нам нужно создать обычный кубик. Ну, создать. А, кстати, если вы не понимаете, как я создал такую платформу, то я вам сейчас покажу, как ее создавать. И так просто X жмем и, и удаляем. Что ж, добавляем, получается, play plain вот этот. И нажимаем английскую S и растягиваем. Ну, можем ее не особо так растягивать. Ну, на, на ваш свет и вкус. Дальше берем э, кубик. Создаем. И нажимаем кнопочку G. Английскую, как всегда. Потом английскую Z. Это для того, чтобы поворачивать. Ну, то есть не поворачивать, а вот так вот. Полтать ее. Также можно нажать X. И оно будет вот так вот. Но лучше так. Э, ну, сейчас нам это не понадобится. Также на Y то же самое. Но нам сейчас нужно именно на... Чтобы именно на Z все было. На такой, так скажем, плоскости. И что же, нам с этим кубиком надо делать. Для начала заходим в Edit, потом Preference, вот это... Ну, поняли. Потом заходим в Addons. Потом вводим, получается, вот так вот, Cal. У меня оно было введено, но я просто наглядно показываю... И тут мы подрубаем галочку То есть его, ее у вас изначально нету Но вы ее подрубаете Что же, что это вам дает? Сейчас вам все объясню Этот аддон вам дает Так скажем разделять этот кубик На сколько-то частей, На сколько вы хотите а Вот теперь мы <coughs> Не делаем ничего с кубиком Потому что нам нехуй с ним делать а Нажимаем на plane То есть ну, на, нашу, на наш плод Так скажем мы забыли сделать самое главное right body вы простите за мой английский и задаем им пассивку и кубику мы за, мы задаем получается активку для чего это надо если кто-то не понимает для чего это надо это для того чтобы наш кубик взаимодействовал с нашей херней если у нас э, кубик э, и плод не будут, ничего там, ни это, не ни пассивка, ничего, то есть они не будут вообще ничего делать. То есть, <coughs> они ни хера не будут делать. В этом-то и вся проблема. Но нам нужно, чтобы наш кубик разваливался и чтобы он, понятное дело, разбивался, чтобы это было красиво. То есть, сейчас он просто вот так вот там катается туда-сюда. Но это не интересно. Мы ждем реального бомбеж... бомбезного шоу. Что же. Теперь выбираем наш кубик. То есть, можно его не только в этой, получается, так скажем, в менюшке выбирать. Мы можем на него просто кликнуть. Dash Object. Cue Effect. И, как мы видим, тут, в самом низу у нас появляются Call фрактуры. Простите за мой, а за мой английский, если вдруг неправильно посчитал. И что же, теперь, э, ну это возможно не сам внизу будет, но вы именно должны вот это найти. То есть если у вас и другие там аддоны стоят, возможно вы там в них разбирались там. Но ну, если вы именно про этот аддон хотите инфу поискать, то вот вам пожалуйста. Вот, калфрактуры, нажимаем и что мы видим, это какой-то пинецк, как вы хотите сказать. Но тут на самом деле все легко и просто. Если честно, я не в курсе, что это за галочки, меня об этом и не спрашивайте. Что же, самое основное, это вот это ресурсы и сцены. Что ж, и также рандом, бикс, смел и так далее. Что же, для начала создаем количество. То есть количество раз вот так вот поделенных, поделенных на 8 деталей. Можем выбрать однюрку, можем выбрать и побольше. Но желательно небольшое количество, чтобы ваш, ваш компьютер или же ноутбук не взорвались от ä, такого огромного количества. Что ж, я поставлю один. Это чисто для примера, поэтому я ставлю однюрку. А тут можем ставить рандомный размер, большой размер и также маленький размер этих разделенных частей. Или частей. Я называю части, о, Блин... Частей, вот, да, так правильно. Что ж... Тут вот так вот... все разделено Ну, то есть, вот так вот все делаете Тут вы можете поменять количество Тут... Э, хер знает, что это такое Ну, короче, сейчас основное нам именно сцены Вот это прямо... Тоже важная хрень Тут мы пишем название Для меня это будет тест вы как хотите так и называйте что ж после всех этих настроек нажимаем ОК и у нас создается вот это херабора. нажимаем теперь Объект райджи body и от актив <coughs> для чего это надо это надо для того чтобы именно вот это вот эти разделенные части они были активированы. вот к чему я это все говорю то есть смотрите у нас сейчас взрыв вы такие спросите, а с какого хуя у нас взрыв? Короче, это не изменяется куб. Это создается клон куба. Ну, как вы видите. То есть у нас один обычный кубик и один разделенный. То есть, как вы видите. И э, тут теперь нам все получается. Теперь у нас кубик будет распадаться. Также можно экспериментировать и. Строить там, допустим, какие-нибудь столбы или пиписки, это все на ваш э, цветовкус. Также вы, если вы хотите сделать столбы, то нажимайте английскую кнопочку S, а потом Z. Тоже по, по осям можно растягивать, поэтому имейте это в виду. И что же, выставляем, допустим, вот такой вот смачный столб. И можем, в принципе, его просто по, блядь, по размеру, по размеру нам надо, по размеру изменить. И что же, так, блядь, короче, нам нужно вот это, пожалуй, перенести куда-нибудь повыше, ну и то же самое сделать, то есть, Object, QEffect, CallFracture, тут у меня уже Test2, чтобы названия не повторялись, лучше так, и что же, теперь э, мы задаем э, этому блять, блядь, RageBody, Adaptive, вот это задаем, и кубик, в принципе, можете удалить. Он нам в основном-то и не нужен. Ну что ж, теперь тестим. Как вы видите, у нас все распадается. В принципе, то, что вы хотели добиться, вы добились. Всё ж, в следующем уроке я вам покажу... Как же все-таки сделать, допустим, так, чтобы. Допустим, где-нибудь вещь висит, и чтобы при касании другого объекта можно было разрушить то есть, этот объект разваливающийся? Допустим, вы там пули в стекло хотите, или в стену, или же еще что-нибудь хотите. То есть, например, поставлю кубик, сверху шар. То есть кубик не будет двигаться, там, допустим, он вообще разваливаться не будет? но при этом колфрактура будет активирован на нем то есть я вам все это покажу то есть шарик касается кубика и кубик разваливается но я думаю что принцип понятен это будет в следующем уроке который выйдет явно не скоро поэтому вот наслаждайтесь пока что этим творением этого блендера также вы можете тут как хотите можете допустим тут выбирать там чего-нибудь а, ну не знаю допустим ну можете как как угодно О, ебать. вот это а вот об этом я не знал кстати это выглядит прикольно с такой. прикол Ну, также у нас есть вот такой вот прикольный эффект Я не знаю, для чего он ему понадобится Но, возможно, для чего-то понадобится Кстати, выглядит прикольно Чисто как какой-нибудь x не знаю Не, ну, выглядит прикольно Ну, короче, тут вы можете Также поиграться там с какими-нибудь Настройками И что же Чтобы наш задний фон был видно, Который вот тут мы выбираем. World up Вот эту хуйню мы убираем а также блюр мы убираем понятное дело, и вот она у нас карта задняя что ж, тут мы а тут RTX такой небольшой так, тут мы выбираем яркость тут мы можем по дефолту конечно, стремновато это чуть-чуть выглядит но это кайфово кстати, выглядит также же, ну, так ничего уж. То есть я вам показал, как это... Ой, Как прикольно. Я не знал такой способности. Прикол. Прикольно кстати выглядит. Ну, короче, пользуйтесь. Делайте, пользуйтесь. Поэтому вот вам тутор по блендеру. Поэтому все, всем спасибо за просмотр, тебе спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если хотите за роликов потому что это мотивация, это, это дела такие, поэтому, что ж, всем еще раз спасибо за просмотр, что ж, и всем покедова!